Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и недавно на канале вышло видео с тестированием 15 кулеров среднего ценового сегмента, где я вскользь упомянул о новой водянке от компании BeQuiet, а именно у Silent Loop 2. В нашем случае она была на 280 мм. И некоторые из вас, друзья, попросили меня рассказать о ней подробно и поделиться каким-то своим мнением. Давайте, собственно, сегодня мы этим делом и займемся. Итак, да, компания BigWide, как вы знаете, решила переработать свою линейку систем водяного охлаждения и несколько месяцев назад мы уже могли лицезреть более дешевую модель Pure Loop, обзор на которую я уже в принципе сделал. И вот обновление коснулось и старой линейки Silent Loop и радует то, что от предыдущей модели Silent Loop 2 унаследовала ничего. Дело в том, что первая версия Silent Loop, несмотря на свою неплохую производительность, имела довольно широко распространенную проблему с помпой, которая очень у многих, и у меня в том числе, выходила из строя примерно спустя полгода от начала работы. Кто-то пытался доливать жидкость, кому-то это даже помогало, но слишком уж много было геморроя с этим детищем от компании Alphacool. Да, тогда реальным производителем начинки была именно эта фирма, а BeQuiet по сути была, ну, видимо, лишь заказчиком. К счастью, сейчас BeQuiet делает свои новые водянки по наработкам другой компании, а именно Enermax. и Silent Loop 2, в принципе, не стало исключением. Я не берусь, конечно же, утверждать точно, но, скорее всего, она является результатом какой-то глубокой модернизации водянки Max 3. Уж слишком много у них каких-то похожих элементов, Элементов. Но надо понимать друзья, что и нечто новое в этот продукт Be Quiet, конечно же тоже внесла. Итак, что же в итоге представляет собой Silent Loop 2? Начнем пожалуй с радиатора, он тут примерно такой же как у Enermax и также сделан к сожалению не из меди, а из алюминия, что на самом деле в продукте довольно высокого ценового сегмента смотрится не очень-то хорошо. На самом радиаторе, кстати, имеется отверстие для доливки жидкости, что позволяет все-таки как-никак, но обслужить эту необслуживаемую водянку. Но ну, а в комплект нам как раз-таки положили соответствующий бутылек жидкости на 100 мл, состоящий из воды и теленгликоля, ну или проще сказать антифриза. Так что придумывать, что заливать теперь не нужно, ну а водянка при должном обслуживании в теории, опять-таки, должна прожить долго. Однако, будет ли это на практики и будут ли какие-то проблемы спустя полгода или год использования, покажет опять-таки лишь время. Что же касается остальной конструкции СВО, то от радиатора у нас тут идут две трубки, довольно жесткой оплетки, длиной примерно в 36 сантиметров. И идут они непосредственно к водоблоку. Водоблок тут был спроектирован специально под компанию Bequiet. Да, тут есть небольшая линия RGB подсветки, но в остальном он довольно сдержанный, в стиле остальной пройдет бигвайт. 5 вольтовую адресную подсветку же при желании можно конечно же и отключить, ну а управлять ей можно как с пульта, так и через софт вашей материнской платы. Что касается его устройства, то тут у нас такая же подошва как у всех NRMAX, правда с нанесенным никелированием для защиты от окисления и воздействия окружающей среды, ну скажем жидкого металла, но никелирование как и обычно несет за собой проблему ровности подошвы. Тут мы видим горб высотой порядка 0,6 мм, что для продукта, позиционируемого как премиум, также в принципе неприемлемо. Внутри водоблок сделан из меди, но покрыт никелем, так что слава богу, хотя бы не должно быть конфликта медного водоблока и алюминиевого радиатора. Кстати водоблок тут как вы понимаете непосредственно совмещен с помпой и как мы видим из промо материалов производитель сделал очень много усилий чтобы помпа получилась плюс-минус бесшумной и признаюсь честно вибрации помпы абсолютно не слышно даже на полной скорости в 2800 оборотов в минуту тут производитель постарался на славу. Крепление водоблока также было переделано и сделано по аналогии с остальным охлаждением от BeQuiet, а именно тут есть стойки, направляющие и крепление на две точки. В целом для новичков такой вариант является более оптимальным, чем крепление на четыре точки и закручивание крестом, ибо там можно все-таки допустить определенные ошибки. Что касается вентиляторов, то они тут также довольно качественные малошумные. Это знаменитый Silent Wings 3. Они работают на скорости до 1600 оборотов в минуту и при этом показывают очень неплохой уровень шума, порядка 36 дБ, что в принципе сходится с заявленными производителем характеристиками. Полностью же бесшумными они становятся примерно на 1150 оборотах, Но ну а стоит каждый такой вентилятор примерно по 2000 рублей. Так что тут Биквайт явно не поскупилась. Ну вот и все, друзья. Все, что можно было рассказать о внешней стороне водянки, я вам рассказал. И теперь давайте перейдем к результатам тестов. Данную воду я тестировал на открытом стенде при температуре где-то в 22-23 градуса И в качестве процессора выступал 5600X с зафиксированной частотой на уровне 4,7 ГГц при напряжении 1,3 Вольта Тестировалось все это дело в Line X 070 версия 2019 года 10 прогонов с объемом памяти 8 ГБ в качестве оппонента у нас выступал Noctua NHD15, и результаты у нас оказались следующими. На полной скорости вертушек Silent Loop холоднее где-то на 1 градус, при этом она тише, чем Noctua, но в бесшумном режиме, когда уровень шума не превышает 30-32 дБ, она оказывается лучше уже на целых 4 градуса. При этом, если Noctua чувствительна к снижению скорости вентиляторов, то вот Bequiet, как вы видите, нет. Да, результат по температуре. Температурам нельзя назвать ему помрачительным, ибо от водянки на 280 мм, ожидая, чтобы она обходила топовую воздушку, ну хотя бы на 5-6 градусов во всех режимах. Ну вот то, чего у Silent Loop нельзя отнять, так это то, что она действительно Silent, то бишь малошумная на полных оборотах вентиляторов и помпы. Но в бесшумном режиме она показывает очень даже хорошие результаты по охлаждению и обходит многих конкурентов Стоит данное СВО порядка 12 тысяч рублей, и да, это не дешево, но на уровне того же Кракена или Фрактал Дизайна Да и не приходится ждать низкого ценника от водянки с вентиляторами и по два косаря, это в принципе невозможно Насколько такая цена друзья будет оправдана с учетом наличия кривой подошвы и радиатора из алюминия на самом деле спорный вопрос, так что покупать или нет решать только вам. Лично я как минимум бы подождал хотя бы до конца 2021 года и посмотрел на статистику проблемы брака, а потом бы уже делал какие-то выводы. Ну если, друзья, вы испытываете проблемы с выбором не только охлаждения, но и процессора с материнской платой, то в описании под роликом я оставлю список наиболее интересных процессоров как для игр, так и для работы и, соответственно, материнских плат к ним, как под Intel, так и под AMD. Все ссылки, как и обычно, будут даны на CityLink, ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной родины. Плюс там порой проходят разные скидки и акции, позволяющие рвать что-то по довольно низкой цене, так что если вам вдруг что-то понравится, то можете смело приобретать. И помните, что переходя по ссылкам в описании, покупая там эти товары или какие-либо другие, вы помогаете и моему каналу тоже, за что я вам премного благодарен. Ну а с вами сегодня, друзья, как всегда, был Белыч. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.